Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волком и я Вичезар. И сегодня мы продолжаем ведическую концепцию здоровья, урок номер 10, в котором мы ответим на вопросы, что такое внешние факторы окружающей среды и как они влияют на наше здоровье. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. В первую очередь следует сказать о том, что вы увидите сейчас на заставке, диаграмму, на которой показаны... Все внешние факторы, к которым относятся воздух, вода, техногенные влияния, пища, образ жизни и прочие элементы, которые влияют на наше здоровье, которые находятся в окружающем пространстве. Так вот, начнем вначале с воздушной среды, относятся относятся воздух и прана, если говорить о тонком плане. Что такое прана? Это та первичная энергия, которая наполняет нас жизненной силой. И эта жизненная сила одухотворяет нас и дает нам возможность идти по духовному пути развития. Что такое воздух? Воздух – это смесь определенных элементов в его газообразном состоянии, которым мы дышим. Если мы возьмем городскую среду, средней степени загрязненности – ну, к относятся, например, вот средние города, такие как Раменское. В этом городе воздушная среда имеет вторую степень загрязненности. И если мы возьмем тот воздух, которым мы дышим, а он влияет, насколько важен для здоровья человека воздух, сами подумайте, что без воздуха вы можете прожить сколько времени? Пять минут, видимо, и все. И наступает вообще уже смерть, отмирание, сердце останавливается и так далее. Поэтому воздух – это главный элемент, который требуется нам для нашей жизни. И тем не менее, воздух наименее вреден для здоровья. Всего лишь 9%, как вы видели на диаграмме. Почему? Потому что, например, если мы остановим весь транспорт, который загрязняет воздух, автомобили, поезда, вообще все, что излучает, э, вернее, все, что э, воздух загрязняет, трубы, которые котельные и так далее, дымоходы, которые печки топят, то воздух, в принципе, очиститься может за три дня. То есть движение воздушных масс, оно очищает, уносит из городов, рассеивает, оседает на почву. И таким образом, в принципе, воздух может быстро почиститься. И еще одно замечание. То, что воздух, которым мы дышим, и элементы, которые в него микрочастицы попадают, они выводятся из организма. Ну, если концентрация вредных веществ, о которых очень много все говорят и знают, вот в тех городов, как, городах, таких как Магнитогорск, где выхлопы свинца, там углекислого газа и прочих-прочих тяжелых металлов, естественно, в таких условиях, где концентрация, предельно допустимая концентрация превышает все нормы, люди болеют, и, естественно, воздушная среда загрязнена. Каким образом в городе дышать можно, где можно найти чистый воздух? Но, естественно, вот мы живем в такой среде. Что надо делать? Ну, многие ставят фильтры очистительные, многие ставят кондиционеры, которые прогоняют через себя. Но мы считаем, что это не очень хорошо, потому как, когда прогоняется, например, через кондиционер, воздух то он структурируется и ломается его структура и для дыхания это не очень хорошо в принципе для легких вообще для организма, в том числе и насыщение кислородом крови. Если использовать фильтры очищать сюда, ну видимо они очищают воздух тяжелые какие-то частицы улавливают он почище становится. но тем не менее наша точка зрения такова, и наследие предков говорит о том, что лучше всего жить в сельской местности, где не очень много выбросов и воздух чище. И, естественно, вы будете там себя чувствовать лучше. Второй элемент, который мы сегодня рассмотрим, это вода. Все мы прекрасно знаем, что вода и водная среда внутри нашего организма так как мы составим взрослые процентов на 80, около того, водная среда, водная жидкость, которая у нас находится, она является переносчиком информации. И ту воду, которую мы употребляем, ну, мы рассматриваем в данном случае вот по диаграмме городскую среду, которая загрязнена, и в водопроводе естественно не чистая вода, идет водоподготовка. Вот водоподготовка. Наша организация является членом Ассоциации медицины и Экология Вода. И рассматривать, если воду, там 72 параметра по водоподготовке должно быть. Очищение, подготовка, но она тоже делится на многие, на эли, вернее, многие названия. И вот, на питьевая вода, например, артезианская вода, то есть ключевая вода. А, и есть воды, которые лечебные, столовые и так далее. И так далее их достаточно много. И этим занимается институт Сысина, как раз изучением водоподготовки и а, качества воды. Есть институт воды еще в том числе. Если рассматривать в бытовых условиях, в которых мы, в которых мы находимся, в городских квартирах или домах рядом с городом, то воду подготовить вот мы рекомендуем каким образом? Простой угольный фильтр после водопровода отстоять ее, эту воду, пропустить через угольный, простой самый дешевый угольный фильтр. Вот многие фильтры, которые используют дорогие, типа обратного осмоса, они на наш взгляд не очень хороши, потому как ломают структуру воды, и она непригодна для питья по большому счету. После того, как вы подготовили, почистили через угольный фильтр воду, вы используете те приборы, которые оживляют воду. Это в том числе наша антенна «Живица». Вы ее можете посмотреть по ссылке и приобрести в нашем магазине. который делает структуру воды. Ее переформатирует, используя внешний электромагнитный спектр. И за счет переизлученного спектра она оживляет воду. Делает ее для организма, так скажем, сродни родниковой. И она уже насыщает нормально кровь кислородом. И в общем-то пригодно для употребления. Но еще один элемент скажу: что все люди разные. И я, например, утречком после нашего фильтра и после, нашего, после нашей живицы, очищенной воды водопроводной, ставлю стаканчик на левую руку, накрываю правой и подгоняю под себя. То есть я ее еще инициирую, то есть структурирую под свой организм. Потому как, еще раз подчеркну, мы все разные. И вот 4 минуточки подержать, прогнать через нее энергию, так как правая рука дающая из нее выходит энергия, левая берущая. И проходя через воду в стакане собственной энергии и прогнав ее по организму, закольцевав, мы ее подготавливаем для лучшего усвоения нашим организмом. Вот такая вот механика, так скажем, для того, чтобы вы были здоровы. И как раз вот эта вода у вас снимает все блоки негативные. Она, Если у вас что-то перенапряжено, она снимает блок. А если у вас что-то э, угнетено, какой-то орган, она его немножко подтягивает, насыщая энергией. Далее поговорим о питании, то есть о пище, которую мы употребляем. Это тоже внешний фактор городской среды, где мы не имеем возможности, например, заготавливать себе и хранить в подвалах, как в сельской местности, заготовки, баночки, картошечку, капусточку, соление, варенье и так, далее, и так далее. Это все присуще что? Сельскому укладу жизни. А в городском укладе жизни у нас нет возможности. Ну, У кого-то на балконах, возможно, кто хозяйственный такой, хозяйственная семья, они заботятся о том, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду, и приготовить себе как раз те соленья, варенья или заготовки на осенне-зимний период. Подчеркну, что питание в нашей зоне средней русской равнины, когда есть периоды осени, зимы, весны, лета, то после лета, начало осени наступает период, когда человеку требуется кислая еда. То есть его организм, это по преданиям нашим, по нашим исследованиям 30-летним, подтверждено, что ну хочется вот кислых щей, например, Причем с грибами кислые щи, или зелеными их щи называли. Ну настолько и они гармоничны, и усваиваются организмом просто великолепно. И готовится, правда, долго, но чем дольше вы готовите пищу, тем полезнее она для вас а, будет усваиваться. Хотя многие повара говорят о том, великие, что чем меньше вы испортите питание, тем вкуснее и полезнее оно будет для вас. То есть, если вы съели яблоко одно, оно более полезно, чем вы, например, сок выпили. И об этом мы говорим на наших семинарах, на которые вы можете приезжать по ссылке, записываясь на них и получить информацию, как определить, Какая еда вам полезна? На этот счет мы проводим семинары по методике биолокации, подготовки операторов биолокации. И за счет умений и навыков освоения биолокационным методом вы можете определять, насколько питание, в данном случае то или иное, пригодно для вас. Количество, качество и сроки их употребления. Каков процент э, вреда наносит пища? В данном случае, Вот если мы смотрим по диаграмме, то 24%. Если вы неправильно питаетесь, то это наносит вред вашему организму. И вот гармонизировав питание, раздельное питание в первую очередь, и мы ссылались еще на прежних наших уроках на книгу «Здоровье человека» Галины Шаталовой, которая подробно описала, что и как нужно есть. И рекомендуем вам всем посмотреть ее и применять в своей повседневной жизни. Поэтому очень важно для здоровья, для здоровья и сбережения питаться правильно. Уважаемые друзья, Галина Бибикова вступила с нами на, в прошлый раз в комментариях в дискуссию, что в принципе она недостаточно много внимания уделяет внешним факторам окружающей среды, в том числе техногенной среды. И наши уважаемые партнеры, из Кораллового клуба и ведущая концепцию здоровья Кораллового клуба Ольга Анисимова, они очень подробно рассказывают о том, как работает организм, как влияет питание, внутреннюю среду организма с точки зрения физических, физических проявлений различных заболеваний. Ну и включая психосоматику. Но в целом недостаточно э, полно освещают как раз внешние факторы. А весь внешний фактор, он является основой нашей жизнедеятельности. Потому как наш организм, и, и мы как человек, подстраивается в то, под то место, в котором он живет. Естественно, он же не будет на свалке жить, он же не будет на болоте жить. Поэтому в первую очередь это... Наше мнение и мое личное мнение, что прежде всего нужно выбирать место, где ты живешь и оценивать внешние факторы, в том числе и техногенные, в первую очередь. И в данном случае следует сказать, что в городской среде, которую мы рассматриваем как техногенную среду, следует использовать все методы защиты от техногенных влияний, в которых основное место занимает электромагнитное загрязнение. И те приборы и устройства защиты нейтроник, которые мы производим и вводим в промышленный оборот, как местного значения, массовой защиты, например, какого-то поселка, есть у нас большая антенна, есть средние антенны для дома, для квартиры, и есть индивидуальные средства защиты нейтроник 5GRS и MG04 для мониторов компьютеров или смартфонов. И вы их можете по ссылке купить в нашем магазине. И это лучшая защита, подчеркиваю, отвечаю за свои слова, которые существуют нынче в мире, по эффекту и по цене. Милости просим, приобретайте защиту. И вы будете жить уже в той среде, которая для вас будет меньше вредна, чем среда с излучателями от линий электропередач, от базовых станций, от телефонов, от компьютеров и так далее. Техногенная среда на 17% Вреда вот из всех, которые представлены в диаграмме, вредно влияет на организм человека. Мы открыли второй канал Техногон, на котором вы можете посмотреть все материалы, касающиеся технических средств, влияющих вредно на наше здоровье. Подписывайтесь на канал Техногон, присылайте свои отзывы, пожелания, и мы ответим на все ваши вопросы. И будем рекомендовать вам все то, что поможет вам быть здоровее в той окружающей среде, в которой вы находитесь. Следующим элементом, который вы видите на диаграмме, является образ жизни. Образ жизни, что в себя включает? А это 30 процентов вот для той среды городской со второй степенью загрязненности для среднего человека. И этот образ жизни является основой, то есть те правила, по которым вы будете жить. Основываясь на древних наших преданиях, основываясь на конах, понимая свою цель и путь, по которому вы будете идти, это и есть образ жизни. То есть с чем он связан? Он связан с тем, как вы живете, как вы относитесь к родителям, как вы воспитываете детей, как вы питаетесь в том числе. Это вот все отношение к животному, растительному, минеральному мирам. И отношение это строится на чем? На любви. На любви к людям, к ближним, к природе, к животным и так далее. И вот это отношение и образ вашей жизни, который основывается на домострое, о котором мы будем говорить в следующем нашем выпуске, чтобы быть здоровым, и есть это 30% вашего здоровья. А образ жизни что? И он формирует социальную среду обитания. А если мы вспомним вспомнил слова Бориса Константиновича Радникова, что социальная среда обитания на 90% формирует характер человека. А характер человека формирует ваше здоровье. Вот эта связка, она непреложно действует в течение всей вашей жизни. Поэтому изучайте коны, живите по кону, и тогда ваше здоровье, духовное, энергетическое, физическое, будет целостным, и ваша работоспособность приведет вас к радости душевной и к счастливой жизни. На этом, уважаемые друзья, разрешите с вами проститься. С вами был Вичезар и Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал, делайте свои комментарии. Всего хорошего.